Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите программу 259 59 и с вами ваш личный психолог Виталий Миллер. Вы также можете по этому номеру позвонить, задать свои вопросы и, главное, поделиться своим мнением. Ну а сегодня мы говорим про изменные прощения. Напоминаю, что также своим мнением и свои вопросы вы можете делиться и задавать на наших социальных сетях, зайдя в группу ВКонтакте или в Фейсбуке и найдя там Центр Красноярск. Что же такое прощение? Как оно выглядит и из чего ну, состоит? Давайте попробуем рассмотреть. А что такое вообще вот, ну, на схеме прощения? У нас есть человек, который якобы виноват, да? И есть человек, который обижен. Какие их взаимоотношения? Давайте разберемся. Ведь когда человек может один другого обижать, ведь второй-то может не обидеться. Как получается, что мы позволяем себе обижаться? Ладно, человек называет вас, допустим, каким-то бранным словом. Как вы-то впускаете эту информацию к себе? Есть такая притча, когда один мудрец шел по дороге, ему встретился плачущий путник, он спрашивает, что с тобой случилось? Он говорит, вот меня какой-то прохожий всякими бранными словами, как говорится, отматерил, а я вот так думаю, что я не такой, и мне вот прямо грустно и обидно. На ну что, мудрец, сейчас попробуем разобраться, что с тобой произошло. Отошел, что-то взял, в руки подошел к путнику, дал ему, вот взял, это оказался жук, но его быстро выбросил. И мудрец спросил его, а как тебе удалось взять и быстро выбросить? Почему ты это не оставил у себя и расстался с этим? А вот информацию о том, что ты какой-то не соответствующий твоим представлениям о других людей, постоянно с собой таскаешь. То есть мы же фактически начинаем жить с этой информацией. Почему мы держимся за нее? Почему мы не можем позволить себе переживать не то, что под, ну, такой транс на нас наводит окружающие, а сами его вызывать, ну, жить буквально в гармонии с самим собой, обозначая свои границы, да, понимая, насколько мы для себя ценны, понимая, насколько мы с собой довольны, а если недовольны, как мы можем в этом развиваться, почему мы эту вот штуку отдаем на откуп другим людям, почему обидчики позволяют ну, буквально нас втаптывать грязь, точнее мы им позволяем. Есть, я думаю, что есть два формы а, а, обижания, да. То тот, кто виноват, у него есть две формы, либо он манипулирует, либо он иначе не может. Я бы сказал, не умеет. А, то есть, в его навыках вести себя подобающим образом, уважая ваш, ну, грубо говоря, там, статус, имидж, да, ваши отношения. А он не может себя. Он вот как его вас воспитали, он ну, как сделался, вот такое и делает. Стоит ли тогда обижаться на него, если он иначе не умеет? Фактически он находится в дефиците, да, подвержен своему неврозу, а вы фактически на него обижаетесь. Но так же, как обижаться на больного. А вот если он вами манипулирует, вот вопрос же, да, а позволяете ли вы себе манипулировать или не позволяете вы собой манипулировать? Насколько вы больше уверены в себе, чем в мнении окружающих о вас? По большому счету, что значит вот это вот обиженным? Это вот обида, что такое? Это по большому счету есть печаль плюс, плюс злость. То есть вы фактически намерены э, справедливость, то есть у вас же износит эта же энергия, да, то есть реализовать что-то, что-то изменить. То есть по большому счету, если когда шел момент манипуляции э, над вами, вы же э, ну, не позволили себе ну, разозлиться на человека. Вы решили, что вы хорошие, что отношения вам дороже, смолчали, ну, как бы стерпели в такую форму ком коммуникации с вами. А потом, когда пришли домой, злости никуда не делать это же вот энергия. Вы что сделали? Ну, на детей там, да, на мужа, на, на жену. Ну, ну, на близких родственников взяли, и это фактически все выпалили. По большому счету, оби обида – это а, ваше несозданное действие в тот момент, когда вами манипулировали. Ну, либо вы попали а, для себя в гордыню, ну, что... Тот человек, который не может иначе поступать, а вроде бы как бы ведет себя неподобающим образом, а это, видите ли, вас задевает, да? задевает ваш статус, ваше положение, ваше мнение о себе. Он ведет недостойно по отношению к вам, как он себе такое посмел. Но это фактически гордыня. Итак, немножко мы разобрались, давайте посмотрим, что написали наши дорогие телезрители. И напоминаю, да, что вы смотрите программу 2595920. Это номер, по которому вы можете задать свои вопросы и высказать свое мнение. Итак, есть у нас вопросы социальной сетей. Напоминаю, что начиная с тех вопросов, которые пришли к нам до эфира, Владимир пишет: несколько раз прощал человека искренне, от души, с чистым сердцем. Но эта дрянь продолжает делать гадости. Как простить? Сил уже больше нет. Понимаю, что Господь наш, Шива, завещал всем любить друг друга. Но тут не могу больше. Хочу эту мразь уничтожить. Прощение ушло из моего сердца. Ну что, Владимир, вот как раз я думаю, как раз вам урок, что Господь вроде учит любить друг друга, а вы по большому счету впали в собственную гордыню, что человек, видите ли, поступил к вам неподобающим образом. Что такое вот любовь и прощение, да, ну в смысле не именно любовь, а именно вот, прощение, как акт любви, скажем так. Владимир, вот, допустим, вы живете в одной деревне, а в другой деревне живут другие люди, у которых случился не урожай. И эти другие люди решили на вашу деревню напасть, отобрать ваш урожай, так сказать, силой заставить вас поделиться. Вот они на вас бегут. И вопрос-то, что с вами? Вы же можете впасть. Ах, вы какие гады! Как вы посмели, как вам только в голову пришло на нас напасть. На этого вот как раз и есть гордыня. И скорее всего вы туда этих наступающих перерубите фарш, но если сил, конечно, хватит. Ну, либо они вас фарш перерубят. А, а любовь, как раз, это вот что? Ну вот прощение это когда вы принимаете, что да, у этого человека такое поведение. Но они с голода может попухнуть. Возможно, им надо как-то, вот они проявляют ну, свое право на жизнь. Ну вы-то на это чего обижаетесь? Ну решили они напасть на вас. Приняли, дали в тыкву, развернули и отпустили в освоясь. Вот. А дальше мы разберем, как вот это вот поступать. Но для того, сначала посмотрим немножко рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашей программе и напоминаю, что вы смотрите программу 259-500, звоните, высказывайте свое мнение, задавайте свои вопросы. Но ну, а мы вернемся к письмам, которые пришли ко мне в личную почту. Мы начали с того, что Владимир задал вопрос, что вот он вроде простил человека, а по его выражению этот дрень продолжает делать все то же самое, что и делала. Владимир. Вопрос, Во-первых, принятие вот на себя обиды, это ну, не, не, там, корону у вас не мешает, вопрос. А во-вторых, а если он делает то же самое, вы зачем продолжаете с ним общаться? Ну почему вы ему не обозначаете свои личные границы? Что вам это неприятно, что вы не хотите, чтобы он так поступал. И не обозначаете, что будет в том случае, если он так продолжит поступать. То есть вы же, если этого не обозначили ничего, ну тогда человек будет с вами развлекаться. Для того, чтобы простить, вы тогда сначала опишите как бы правила игры, что если ты, по вашему дрень такая, да, будешь продолжать делать то же самое, что ты и делаешь, то я поступлю так, так, вот и вот так. И с этим, хочу, ну, хочу, хочу, что хочешь, то и делать. А если вы это не обозначаете, ну, то он позволяет себе лишнее, ваш адрес. Ну, есть еще вопрос от Валерии. Что Валерия пишет? Прощать, прежде всего, нужно из шкурного интереса. Не знаю, как поточнее сформулировать, но эти прощенные обиды буквально жрут, сосут душу и мозг изнутри. Но вот как, понимая это, по-настоящему обиды растворить без следа? Прощение, к примеру, измены, предательства, означает ли, что с изменщиком нужно или можно снова общаться, как будто ничего и не было, с чистого листа? Я полагаю, это невозможно, но при этом надо простить для своего собственного блага. Как это сделать? Ребус, Валерия, конечно же, прощать нужно с собственного шкурного, шкурного интереса. Как я сказал вначале, если вам дали жука, то это вы его буквально держите, да? то есть это вы держите обиду, и она правда начнет вас отвор... ну, отравлять ваш организм и ваши отношения, не только с обидчиком, а с остальными, потому что хотите вы его, не хотите, он все равно будет проявляться в других областях вашей жизни. И скорее всего с вашими близкими родственниками Дети и ну, супруги В данном случае супруг Прощать ли обиду Ну в смысле измену там, да, Предательство Общаться ли Смотрите, это ваше личное дело Если вы будете Ну, как, ну общаться Вы можете же больше ему больше не доверять Но вы знаете, что он вас, Вам изменил Ну хорошо, а что дальше-то будете делать во-первых, мы разобирали в прошлом, э, нашем, на прошлой нашей передаче, да, что такое измена, и пришли к выводу, что это не совсем все так однозначно. А, бывают разные, то есть, как некоторые барышни вот из моих клиентов говорит, вот если он, ну, пускай спит сколько угодно, но вот если он в скино с ней пойдет, то вот это вот вопрос. То есть, э, вам нужно самим, прежде всего, определиться, как быть в этой ситуации, ваш личный выбор, ваш... Личный комфорт, есть мерило, что делать с этим. Прощать ли и жить ли вместе, либо прощать и расставаться. Вот это вот. Но Прощать в любом случае вы сами понимаете, что не простив... Ну, а как вот если вы простили и стали жить вместе? Вот вопрос же интересный. Да? Тогда вопрос, а умеете ли вы прощать? Вот Прямо вот в этом месте. Тут никакой не ребус. У каждого из нас есть обиды на себя. Попробуйте буквально в смысле слова взять, ну смысле слова, это прям два стула и поставить их против, друг напротив друга. А расстояние между ними выставки ну, порядка метра. А один из этих стульев будет обозначать того, кто на вас обиделся, ну то есть сам на себя это же. Я в одной роли обидчик, да, ну обиженный, скажем так, и тот, на кого обиделись. То есть, грубо говоря, ну тот, кто причиняет эту, ну, сказать, вот эту боль. И попробуйте, не стесняясь в выражениях максимально искренне, ну в смысле не стесняясь, это не маты вам нужны, да, а ваша искренность к себе, рассказать, в чем чё, реально вы вините, ну фактически себя. Пересаживайтесь и осознаете, а, слышите ли вы это, соглашаетесь ли вы с этим. Если не соглашаетесь, говорите, извини, у меня другие, как бы, другое мнение, да, я вот с тобой не согласен. И пока вот вы в эту игру не наиграетесь, с искренностью никакая у вас, ну я, может быть, дальше еще покажу, как это можно дальше делать, что вот выход такой, только там вы можете найти способы прощения себя. Других вариантов научиться буквально это делать нет. Если вы себя не умеете прощать, то вы других простить не умеете, не можете буквально. Ну, не то чтобы не хотите, у вас навыка прощения нету. И вот важно в какой момент в этом удержать-то, когда вот с тобой поиграли вы, вот эти вот стульчики горячие, главное научиться говорить про себя. Если вы своему, ну как бы сказать, ну можно его назвать, да, обидчик. Что вы этому обидчику как бы говорите? Если вы ему говорите только про него, то получается, что вы, вы на него сдаете А если вы говорите, его, про, говорите про свои состояния, про себя, то тогда вы начинаете говорить, ну буквально описывать свою картину. Возможно, он с ней встретится, возможно, нет. Ну это уже шаг навстречу. Как этого достичь, мы посмотрим после рекламы. Ну что ж, я напоминаю, что вы смотрите программу 259-5920, звоните, делитесь своим мнением, задавайте свои вопросы. Ну а сегодня мы говорим про, про обиды и про способы прощения. Мы уже выяснили, что надо говорить, если вы делитесь, да, вот этим своим состоянием как бы прощения, да, или высказываетесь про то, что другого вас человек обижает, нужно говорить про себя. И вот только в этом вы можете почувствовать состояние свои. Если вы научитесь прощать, то тогда вы будете, ну себя прежде всего, конечно, будете прощать других людей. Но при этом важно понять, какие правила вы после этого задаете. Если человека вы простили за его поступок, который он совершил, и продолжили, ну, например, размены, решили с ним жить дальше, очень важно прописать правила игры. Что будет, ну это вот фактически ответственность, да, если он эти правила нарушит, тогда, я думаю, что возможно жить будете. А если вы ну, не договоритесь о новых правилах, а просто говорит, он просто скажет, ну да, прости, дорогая, так получилось, и говорит, ну да, да, да дорогую, возьму, всем бывает в жизни, то, скорее всего, ничего не изменится. Вот. Но ну, а я напоминаю, что вы можете звонить к нам по телефону 259-200, можете писать в социальные сети, центр Красноярск в социальных группах Контакт и Фейсбук, начиная с вопросов. Ну, и фактически продолжая, с тех, которые пришли к ко нам ну, на почту. И еще один вопрос спрашивает Анна. «У меня было много обид на своего друга, и пока я ему не отомстил, у меня не получалось его искренне прощать. А отомстила, и прямо от сердца отлегло, и мы снова хорош, хорошо общаемся. Хотя, конечно, у меня есть по этому поводу угрызение совести. Это нормально вообще, или я просто злобное животное? Хм, любопытно. Может ли месть быть лекарством для прощения?» Ну, начнем с того, что никого не злобное животное, Анна, это фактически, ну вот, э, то, что с вами происходит, никак вас не характеризует как животного. А, еще раз попробую описать, то есть важно, когда вы находитесь во взаимодействии, да, понимать, если на вас давят, совершают какие-то, действия, связанные ну, с, ваш, с вашим статусом, да, например, э, с тем, как вы выглядите, э, что думаете, попробуйте понять, а вот с этой стороны, как это все воспринимаете? Если вы попадаете в ущемление собственного статуса, то ну, это фактически ваша недооценка себя, то есть вы надо разбираться с вашей самооценкой. И как вы ну, говорите, что пока не отомстили, по большому счету, то что сделали? На его какой-то акт действия, ну, назовем это, допустим, какое-то агрессивное, да, обижающее вас, вы не отреагировали. Вы сначала это сконтейнировали, пожили с этим, побродило у вас это все, да, в вашем организме, а потом уже только это выдали. А кто-то обидел, что произошло, да? То есть, получается, не к месту вашего выражения. Скорее всего, он вас, конечно, не понимает. Может ли тогда вот этот вот акт Мщением, которое вы называете, да, быть лекарством для ну, вашей гордыни, ну, в принципе, может. Но как вы видели и сами, да, что после приема этого лекарства, с одной стороны, а, а, ну, облегчение вы получаете. А внутри то да, уже совесть свербить, да, вот так-то все-таки вот все-таки нехорошо, да. Вот получается, что пилюля то работает, но не до конца. А, как подобрать? К себе, еще раз попробую рассказать, чтобы максимально делиться от недовыраженной агрессии, на которую вы называете некоторым мщением, да, попробуйте говорить о себе, как этот человек сделал вам больно, как он разорвал вам сердце, как вам с этим трудно жить, как... о себе. И возможно, что человек услышит. Если вы будете называть про него, то это будет акт мщения, только есть одна проблема, он начнет мстить в ответ, и тогда это может превратиться в нескончательную цепочку э, вместе друг к другу. Я думаю, что это не жизнь, а сплошной ад может получиться, что как раз грустно. Ну и наконец, переходим к вопросам из социальных сетей. Олег спрашивает, я думаю, что простить это оправдать поступок обидчика. Ну, возможно. Я понимаю, что прощая, я не должен обижаться, но, всегда... но все равно злюсь и хочу объяс... объясниться, как убрать злость если я простил. Вот как раз Олег как раз, как говорится, буквально в десяточку. То есть, если вы хотите объясниться, это значит, что, что в момент, когда вас обижали, вы достаточно со своим, своим раздражением не поделились. И тогда у вас вместо печали и грусти, да, грусть еще можно, есть еще и злость, и тогда вы обижены, у вас все внутри кипит, вы пытаетесь эту злость довыразить. И понятно, что как раз вы это и получаете э, в, своих, в своих отношениях. Как простить? А попробуйте э, отнестись к себе со стороны. А достаточно ли вы разрешаете себе делиться своим раздражением в тот момент, когда вас обижают? Достаточно ли вы жестко держите границу своего комфорта? А если вы ее потом сдаете, вот стоит ли тогда обижаться? Может быть, и тогда э, ваш обидчик как раз и стучал вам в голову, проснись, Олег, проснись. Может быть, в жизни что-то не так, границы-то нарушаются, ты их не делаешь. Может быть, этот волшебный пинок, который вы распознаете к обиду, возможно, будет вас, да, чтобы вы смогли отставить свои интересы в этой жизни, свои границы. Вот или какая штука. Не всегда виноват тайбичек, обидчик, может, он у нас будет в жизни. Есть еще один вопрос у нас от Татьяны. Татьяна спрашивает, муж измен... мне изменил. Мы решили остаться вместе, ради детей. Это жестоко, Татьяна. Получи, получится ли у меня его простить, если подходящая для этого методика? Есть для этого подходящая методика. Ну, еще раз, попробовать сначала простить себя. Если вы себе не можете искренне обозначить, в, в, в, именно в чем вас обидели, и не можете обозначить, почему вы себя обидели, ну, вот в этих. если вы этих конкретных вещей не, смог, не смогли сказать себе, тогда вы можете, мужу не донесете того, как он вас обидел. Вы не донесете, почему это, это произошло. Вы не выясните, самое главное, причины его измены. Не просто так он изменяет. Скорее всего, что-то ищет на стороне. Если вы будете только в глухой обиде на него, вы не выстроите никаких отношений. Это первое. И второе, жить ради детей, э, это самая большая подлость для детей, потому что это медвежья услуга. Единственное, что дети будут видеть, как нелюбящие друг друга родители живут вместе, жертвуя собой. Чему научатся дети? Жертвовать собой ради своих детей. Они жертвуют, другие жертвуют, посмотришь народ, и, и все же жертвуют. Так от этого избавиться мы выясним после рекламы. Напоминаю, что смотрите проект 259 -500. звоните, делитесь своим мнением, задавайте свои вопросы. Но мы сегодня разбираемся про прощение и обиды. Как научиться прощать, как научиться не обижать, и как говорится, выстраивать свои границы так, чтобы не обижать другого. Вот у нас как раз Татьяна спросила, что она с мужем решила жить после этого, ну, он изменил, они решили жить ради детей. Дети в этом месте будут видеть не то, что нужно. Дети важны. Смотрели, как родители друг друга любят по-настоящему, поэтому очень важно выяснять свои отношения как с собой, ну как вы вообще живете, что вас радует, что печали, делиться с собой. Вот как раз Елена спрашивает: "Моя мама на меня обижается, говорит, что я ее забыла. Как я объяснить, что я ее люблю?" Вот Елена. Вопрос как раз в десяточку. Обычно родители звонят и говорят, что ребенок им не звонит, не пишет, не приезжает в гости, фактически никак каким-то образом не обозначается, что он в этом мире существует. А самое любопытное, что ведь родители, да, они звонят, тоже не пишут, да, телеграмму-то не шлют, а всю минуту, грубо говоря, перекладывают на ребенка. Я думаю, что в этом месте родитель не умеет жить ради себя и не научил это ребенку, хотя ребенок всячески пытается это сделать. Это Татьяна, Елена, да, вам в поддержку, да, что надо понимать, что в этом месте родители, ну, есть, ну, это фактически невроз, да, требования от ребенка постоянного контакта с вами. Если это с вами не договорено, вот, если вы реально до этого жили с мамой и постоянно ей каждый ну, там, день звонили, может быть, два раза в день звонили, да, говорили по 20 минут, и это было норма для вас, и для вашей мамы, то, конечно, она вправе обидеться, что вы это делать перестали, без если вы никаких причин не объяснили. А если этого не было, и вдруг вас начинают требовать, то, конечно же, в этом месте мама не права. Но как быть-то, да как объяснить маме? Маме, к сожалению, вы ничего не объясните, вы можете только изменить свой способ поведения. Вы, э, ну, это как раз приведет к тому, что неправда не сразу, там, месяца четыре придется потратить, может быть, 6, и мама за, начнет разговаривать. Ну, Совершенно иначе с вами, делиться. Если мама говорит: вот ты такая Елена плохая, постоянно про нее забываешь, говорите, мама, я тебя тоже люблю. Обозначать свою позицию. Да, мама, мне очень приятно, что ты обо мне заботишься. Но я, к сожалению, не могу делиться также же ну, своими новостями, как ты этого хочешь. У меня не в силах, да. Попробуйте обозначить: не, не про маму говорить, да, а про себя. Если у вас ресурсы ну, каждый день звонить, очень часто дети ведь не звонят родителям, не звонят ведь не потому, что не хотят, а потому, что они позвонят, а, а им ответ, что надо, а что не звонить то есть упреки, упреки упреки, это так для мам. Вот, э, ну что, есть еще Светлана, которая спрашивает, как простить человека, который сам не просит, не просит прощения. Елена, надо понять, а, э, что прощение нужно вам, а не этому человеку, он пускай мается сам, а вы можете от этого легко избавиться. Потому что если вы его сами прощать не будете, то ваша злость где-то будет влазить в другом месте. Поэтому очень важно отнестись к этому ну, здраво и поберечь прежде всего себя. Поэтому прощение-то реально нужно вам, а не ему. То есть это вы будете переживать, как с ним, что с вами. Вот, вот как раз от собственной тревоги и надо избавляться. Ну что, сегодня мы... Смотрели программу 2595900 с вами, а я был с вами, это ваш любимый личный психолог Виталий Миллер. Мы обсуждали, как прощать, что такое обида, а вред... разобрали немного инструментарий. А на следующей передаче мы с вами обсудим, как при помощи обиды можно манипулировать, или как эту манипуляцию избежать, какими инструментами нужно пользоваться, чтобы тот манипулятор фактически переставал манипулировать, но при этом вы его еще и не обижали. До новых встреч, дорогие друзья!